Приветствую вас дорогие друзья на моем канале Сегодняшнее видео будет посвящено новому водородному газогенератору S900 Welding В отличие от аналогичного устройства S900 Aero Этот газогенератор предназначен для пайки, сварки, обжига и закалки металлов Обработки синтетических либо органических полимеров для обработки стекла, кварца и, как я уже ранее сказал, для пайки, сварки различных металлов и их сплавов. Немного о технических характеристиках устройства. Номинальная производительность газогенератора 850 литров газа в час. Максимальная потребляемая мощность 2800 ватт в час. Радиус действия пульта дистанционного управления подачи питания на электролизер до 50 метров. А это означает, что вы можете проводить газосварочные работы на достаточно большом отдалении от места размещения газогенератора. Управление газогенератором достаточно простое, так как алгоритм его работы частично автоматизирован, что позволяет оператору уделять больше внимания технологическому процессу сварки или пайки. Для запуска газогенератора вставьте ключ в замок контроля доступа и поверните его для осуществления подачи питания на электронный блок управления. После чего нажмите кнопку «Старт» и поверните колесо регулятора мощности до нужного вам значения. Остановка газогенератора осуществляется путем нажатия кнопки «Стоп». А также аварийная остановка газогенератора возможна путем отключения замка контроля доступа. А также запуск и остановка газогенератора возможны с использованием пульта дистанционного управления. Газогенератор оснащен системой контроля за внутренним давлением. При достижении уровня внутреннего давления в 0,2 атмосферы произойдет автоматическое отключение подачи питания на электролизер. А также устройство газогенератора оснащено контроллером для автоматического слежения за температурой электролита. Контроллер управляет системой воздушного охлаждения газогенератора. И при достижении температуры электролита в 35 градусов происходит автоматическое включение системы охлаждения. Ну и сейчас мне осталось только продемонстрировать работу газогенератора в действии. Для этого я использую ацетиленовую горелку Дон -Мед» и рукава для подачи газа. При помощи этого небольшого сопла, наконечника, можно выполнять мелкие работы, связанные со сваркой, пайкой, либо температурным нагревом различных металлов, пластика, стекла и различных органических и неорганических соединений. При необходимости Сопло можно заменить на более крупное, четвертого размера. Такое сопло предназначено для более масштабных работ, более энергоемких, так сказать.